Шестая часть, шестая часть решения задачи D21. Мы э, нашли кинетическую энергию. То есть, мы, надеюсь, мы поняли, как точнее, лучше сказать, поняли, как находят авторы кинетическую энергию. Вот она. Значит, кинетическая энергия равная сумме всех вот, Ti. И у нас в данном случае от 1 до 7. То есть мы сложили. Их и получили вот такую штуку. Значит, авторы записывают в таком виде. m16 умножить, значит, здесь у нас 75. Давайте я буду писать все-таки v1, чтобы с точками мы не запутались пока что. Плюс, значит, 99 минус 4 корень из 3 в 2 квадрат. Плюс 2, 11 минус 2 корень из 3 v1 v2 ну можно проверить по размерности сразу массу умножить на квадрат скорости масса умножить на квадрат скорости и массу умножить на квадрат скорости то есть по размерности правильно теперь нам нужно сделать следующие три шага вычислить dt по dq в данном случае по dq1 давайте начнем dt по dvq1 и потом d по dt и потом взять производную по времени вот от этой Производ D, 1. Теперь у нас функция, вот если мы посмотрим, она является функцией от следующих, ну параметр M, от скорости V1 и от скорости V2. Более иной постоянный, больше ничего другого нет, у нас раз, два, три параметра и постоянные Следовательно, сразу вытекает, что dt от dq, поскольку не зависит, то это производные будут равняться нулю. Замечательно. По обеим. Причем в обоих случаях. И по dq1, и по dq2. Давайте теперь найдем, значит, что? dt по dv. В данном случае мы обозначили по dv1. То есть, что это означает? Вот это слагаемое зависит от v1, да. Значит, мы Дифференцируем по V1. Что это у нас будет? Все остальное превратится в постоянный M75 на 16. Умножить на что? На D, V1 квадрат по dv 1 Плюс вот это у нас что? От V2 оно не зависит. То есть вот этого слагаемого оно будет равняться нулю То есть поскольку зависит от V2, то есть от V1 оно не зависит. То есть это у нас будет равняться нулю Плюс, а вот здесь у нас V1 присутствует. Значит, все остальное будет постоянным. То есть, вот так запишем. 2, 11, минус 2, корень из 3. в 2 тоже мы считаем постоянным, когда рассматриваем перемещение по первой. Но вообще на координате 16. И здесь, соответственно, будет что? dv1 остается. dv1 по dv1. Но это, если мы записываем, вычисляем, это у нас что будет? 2D, 2v1, Правильно? То есть, напоминаю, сейчас мы как бы считаем dx квадрат по dx, а это что будет? 2x, просто 2x. То есть, соответственно, это у нас будет что 2v1. Следовательно, это будет 75m16 умножить на 2v1. Плюс, и здесь вот это будет 2,11 минус 2 корень из трех. V2 делить на 16. Ну, а здесь, соответственно, DV1 по dv То есть, мы вычисляем DX по DX, а это у нас равняется единице. То есть, просто остается единица. Итак, вот наша вторая часть этой решения. То есть, вычислили вот эти производные. Теперь вот от этой производной нам надо еще вот эту производную продифференцировать по времени. То есть, мы берем вот эту величину вот эту. И дифференцируем, что? Вот эту величину мы дифференцируем по времени. То есть берем D по dt Это у нас что будет? Значит, 150M делить на 16 умножить, но фактически мы берем производную от скорости, то есть первое ускорение. Как бы, да? И здесь у нас что будет? То же самое. 2, 11, минус 2, корень из 3 на 16. V2 производная. То есть... Вот это у нас, соответственно... И это мы готовы подставить... Значит, мы вычислили что? Вот уравнение Лагранжа. Где они у нас? Вот уравнение Лагранжа. Вот уравнение Лагранжа второго рода в этом виде, да? И мы вычислили что? И это, в данном случае оно у нас равно нулю. И вот это и первое и второе слагаемое левой части. Следовательно, мы готовы подставить это все в эти уравнения. Напоминаю, у нас Кинетическая энергия, вы видите, она у нас не зависит от чего, от э, ни от x1, ни от x2, она не зависит, поэтому производные по вот эти производные то есть, равны нулю, то, что я написал. Вот. А эти вычисления мы провели здесь вот все, и они у нас, значит, привели вот к какому значению. Таким образом, мы левую часть, это у нас вот левая часть первого уравнения. Во второй части справа у нас стоит, напомню, Q... 1. Ну или как здесь авторы расписали, Q1 консервативное плюс Q1 неконсервативное. И соответственно, нам теперь надо вычислить правую часть этого уравнения. Давайте посмотрим, как это сделано. Здесь вот решили остановиться на Т. Значит, эти вычисления все провели дальше. Ну вот здесь, значит, я говорю, вычисляют сначала потенциальную энергию. Повторюсь, авторы здесь идут вот по такому алгоритму. Они вычисляют для консервативных сил обобщенные силы по этой формуле. А для неконсервативных, значит, отдельно будут что-то делать там дальше. Ну вот, для консервативных. Они вычисляют потенциальную энергию системы. Она у нас равна сумме потенциальных энергий всех тел, которые меняют высоту. То есть фактически работают, вычисляют работу сил тяжести как бы, на виртуальных силах. Что у нас меняет высоту? Четвертое, пятое не меняет, шестое не меняет, второе не меняет, первое тело, седьмое, да, я забываю все время про них, и третье. То есть первое, третье и седьмое тела только они меняют у нас высоту в ходе этого движения. Соответственно, Напоминаю, потенциальная энергия у нас равна MgH. Начальные условия там были заданы в условии. То есть для первого и второго тела там были заданы начальные условия. Поэтому сейчас, когда мы вычисляем потенциальную энергию, что мы пишем? Вот P1 равняется что? минус MgX1. То есть потенциальная энергия первого тела в нашем случае она уменьшается на какую величину? На ту величину x1, на которую спустилось это первое тело. Седьмое тело за это же время оно, значит, поднимается в системе отчета, которая здесь указана, x7 и y7 для седьмого тела. Ну давайте отдельно еще раз выпишем. Вот седьмое тело, вот это ось x, это ось y, значит, вот если седьмое тело поднялось вот из этого положения вот в это, то вот эта высота Y7, она и есть высота подъема. То есть потенциальная энергия увеличилась на вот эту величину. Здесь вот так и написано. Потенциальная энергия увеличивается на величину подъема. Но Y7 у нас находится вот из этого условия. То есть они дифференцируют это уравнение для скоростей. Y7 у нас подъем, значит, подъем происходит, я напоминаю, со скоростью, то есть, это скорость относительного движения, она у нас по модулю была равна, то есть, направлена параллельно наклонной плоскости, а по модулю равна V1 плюс V2 пополам. Значит, соответственно, ну, и это все, этот подъем, значит, отражается на вот этой длине L, а в Y7 это как происходит? Y7 равняется L умножить, так, где у нас вот это было альфа, значит, это вот альфа, это Соответственно, L умножить на синус альфа. То есть, соответственно, это будет что? x1 плюс x2 пополам умножить на синус 30 градусов. У нас 30 градусов. То есть, вот это у нас величина y7. И она должна войти в формулу для потенциальной, потенциальной энергии седьмого тела для вычисления изменения потенциальной энергии нити. Здесь нить весомая. Но это классическая задачка. Вы можете даже посмотреть ее в учебниках по средней школе, когда там из колодца тянут ведро с нитью. В общем-то, сводится к тому, что вот этот участок нити подняли значит отсюда, подняли сюда. И, в общем-то, все сводится к тому, что центр массы Значит, нити поднятого участка фактически подняли на эту величину. Поэтому здесь, если вы посмотрите, вот то, что я рассказывал, вот здесь вот записано, то есть равна работе силы тяжести участка нити ББ, когда его перемещают в положение АА, а это, соответственно, равно, я говорю, перемещению вот центра массы этой нити на вот эту высоту, то есть вот эту подняли на сюда. Вот здесь это находит вот такое выражение. М3 Х1 деленное на Л это Л0 на Л. Здесь у нас просто дана плотность. Плотность нити. Теперь Я даже не знаю, стоит ли... Ну, правда, и, да, и забыл, не подняли отсюда сюда, а спустили отсюда сюда. Поэтому здесь знак минус стоит. Ну, я думаю, что на самом деле, действительно, возвращаться к этому не стоит. Напоминаю просто, что здесь указано, что масса нити, деленная на длину L... Точнее, одна координата X1 деленная на L. Это у нас задает линейную плотность. Как бы. Поэтому, в отличие от где здесь P1 и P7, у нас просто значит масса на ускорение на длину. А здесь у нас масса на ускорение на длину в квадрате, деленная на длину. Вот эта длина в квадрате, деленная на длину, выходит именно из-за линейной плотности нити. Ну и подставляя все это вот в уравнение 7, мы находим вот такую... Величину. Соответственно, когда мы вычислили вот эту величину, вы видите, что у нас потенциальная энергия является функцией от обобщенных координат x1 и x2, ну и от параметров там m, l0 и l большой. Значит, вот мы теперь что делаем? Мы используя вот эту форму записи, мы теперь должны вычислить, что производную потенциальной энергии по обобщенной. Скорости. то есть строго говоря мы должны сделать следующее вот то что там было дано потенциальная энергия равняется значит м минус x1 квадрат на л минус 275 плюс 2л 0 на л x1 к Плюс х2 на 4. Ну, можно опять проверить, такую квадратную, проверить размерность силы тяжести умножить на, высоту, на размерность длины, размерность длины, размерность, размерность длины. Это не квадрат, а x2. Мы должны вычислить вот эту зависимость, производную по первой координате. Повторяю, для первого уравнения. В данном случае dp по dx1. Здесь у нас есть эта зависимость, здесь есть, а здесь нет. То есть это слагаемое превратится у нас в ноль здесь. А вот первые два будут чему равны? Значит, постоянные выносим за знак MGL. А здесь производная от квадрата величины по самой величине будет просто равняться что? Минус я уже вынес. Это будет 2х1. Здесь то же самое, что делаем? Выносим, значит, минус 2,75. Плюс 2L0 на L. Здесь МЖ постоянно. И здесь производная от величины по самой величине. Она равна... Она, естественно, равна у нас... Она равна вот единице. То есть DX1 по DX1 равно единице ну и плюс 0 вот этот плюс 0 он у нас нет но ну здесь я вот встал потому что у меня опять что-то не совпадает с размерностью давайте посмотрю я правильно ли переписал 275 да правильно плюс 20 x 1 они а, все правильно это у меня производство а, не потенциальная энергия извиняюсь это dp по dx то есть деленное на размерностью. То есть все правильно с размерностью. Вот. Вот эта величина. Теперь мы готовы составить уравнение Лагранжа. В принципе, вот его левая часть, где она у нас вычислена. Вот она. И вот его правая часть. Вот это правая часть этого уравнения Лагранжа. У авторов это записано каким образом? q 1 А, еще извиняюсь, мы не вычислили. Вот что значит. Мы еще не вычислили. Не вычислили Q1, обобщенную силу. Но давайте этим займемся для неконсервативных сил. Давайте этим займемся в следующем фрагменте.